Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч, И сегодня решил отойти от заумных тем и предложить вам достаточно интересное и забавное видео, вызывающее у меня лично некую ностальгию. Мы поговорим о семи самых интересных, запоминающихся и народных процессорах от компании Intel за ближайшие 10 лет. Начнем с самых старых и перейдем уже к более современным. Я думаю, что вам будет также интересно поностальгировать, ну а кто-то может быть узнает что-то новое, чего раньше не знал. Сразу скажу, что мы будем говорить о потребительском сегменте и не будем затрагивать ксионы, зионы, инженерники и какие-то дорогие платформы типа 2011 и 2066. Ну, в общем, я думаю, вы меня поняли. Итак, первый образец, очень интересный, это Core 2 Quad Q6600. Хотя конкретная модель нам здесь не столь важна. Вы спросите, а что же в нем такого интересного? На самом деле интересным было устройство этого процессора. Это первый массовый четырехядерный процессор от Intel а ближайшего десятилетия. И хотя по факту были заявлены четыре ядра, но внутри нас ждали целых два кристалла, каждый с двумя ядрами. Так что назвать его четырехъядерным в полном смысле этого слова, конечно, нельзя. Но даже при этом процессора хватало надолго. Я сам не менял свой квад до 2014 года, выжимая из него все возможные соки. Так что потенциал у процессора был действительно хорошим и определенную ностальгию он явно вызывает. Поскольку многие до сих пор обновляют свои старые компьютеры на сокете 770, меняя в них процессоры на этого четырехъядерного старичка. Следующий образец в нашем списке это i7-2600K, который казался, наверное, одним из самых удачных процессоров Intel а за ближайшие 10 лет. Ибо те изменения в архитектуре, которые появились в поколении Sandy Bridge, по факту определили развитие всех последующих процессоров Intel'а, вплоть до Coffee Lake. A я вполне могу понять людей, которые до сих пор сидят на сборках с данным процессором. Ведь переходить с него на i7, 3 4 или пятого 5 поколения было крайне глупой затеей. Ибо он и так тянул движки всех игр. Уже на начало 2011 года данный процессор имел 4 ядра, 8 потоков, припой под крышкой. К слову, это был последний процессор от Intel а в дешевом потребительском сегменте с припоем. Ну и конечно же отличные показатели по разгону. То есть его можно было реально разогнать и до отметки в 5 ГГц. А ни третье, ни четвертое, ни пятое поколение таким похвастаться не могли, причем без какого-либо скальпирования это немаловажно. Так что он просто обязан быть в данном списке. Тем более, что он показывает очень хорошие результаты в тестах, вплоть до сегодняшнего времени. Третий малыш достойной ностальгии это Pentium G3258. Вы спросите, а что же в этом топе делает Pentium, а я вам расскажу. Этот малыш из четвертого поколения получил разблокированный множитель, то бишь возможность разгона, а Нужно сказать, что на тот момент процессоры не были столь многоядерными, да и играм была важнее производительность на одно ядро, чем хренолеон этих ядер. Так что наш малыш в разгоне спокойно нагибал многие FX и другие детища как красных, так и синих в тех играх, которые плевать хотели на многопоток. Да и была у него другая роль, его брали как затычку в плату под разгон, когда тупо не хватало баблоса. И потренироваться в разгоне можно, и в будущем заменить не жалко. Поэтому пропустить его было невозможно, и он воистину был интересен и достоин того, чтобы быть в данном списке далее нас ждет еще один процессор о котором вы скорее всего мало чего слышали, ибо он был из пятого поколения, которое тупо обошло внимание потребителей это и седьмой 5775C не будем вдаваться в подробности, почему он не сыскал популярности, были на то причины, но отличился он все таки двумя вещами поскольку создавался в основном для ноутбуков то он не только имел более низкое тепловыделение, но и улучшенное графическое ядро, Intel Iris Pro Graphics 6200. И более того, память и драм этого видео ядра использовалась как своеобразный кэш четвертого уровня. С точки зрения производительности, конечно, ничего интересного тут не было, но вот в качестве варианта со встроенной графикой он очень сильно напоминал современные райзены со встроенной Vega и давал возможность поиграть в игрушки с приемлемым FPS на низких настройках. А вот следующее поколение, шестое, подарило нам классный и, без сомнения, народный для тех годов процессор i5-6400. Он имел самые низкие частоты на ядро, в районе 2-7 ГГц и, соответственно, всего лишь 4 ядра. Вы спросите, а что же тогда в нем было такого? На самом деле все просто. Как в анекдоте про Чапаева, был один маленький нюанс. Все дело в том, что стоил он порядка 10-11 тысяч, при том, что его более дорогие собратья i5 по цене могли доходить до 16-17 тысяч. И при всем при этом его можно было разогнать по шине до 4,5 ГГц, перепрошив BIOS материнской платы на модифицированный. То есть можно было из этого самого простого процессора сделать топовый i5. Да, все шестое поколение спокойно гналось на Z170 чипсете, что во многом повлияло на его популярность. Правда, в таком варианте разгона по шине не работало графическое ядро и не работали AVX-инструкции, но тем не менее, этот разогнанный малыш, Ай-5, показывал очень хорошие результаты за свои деньги. Седьмое поколение принесло нам также один народный процессор, а именно очередной Pentium G4560 который получил не просто два ядра, а еще и технологию гипертрейдинга, за счет чего имел еще два виртуальных потока. Да у него не работали AVX-инструкции, но зато он по производительности в большинстве задач был как и 3 и шестого поколения. При этом стоил в два раза меньше. И за счет этого он был просто идеальным, ну или почти идеальным вариантом при сборке компьютера до 30 тысяч. И хотя с выходом 4-ядерного 810 он потерял свою актуальность, но приобрести его вы все еще можете. То есть до сих пор он продается, можете его купить и потестить. Ну а что касается восьмого поколения, его также нельзя обойти стороной. И тут, наверное, самым запоминающимся останется i5-8400. Дешевый шестиядерный процессор по производительности сопоставимый со старым Skylay-ка i76700 или Cable-ка i7700. I7 всему среди любителей Intel а он стал очень даже народным и во многом повторяет судьбу процессора 6400. Хотя я лично вангую, что закат его будет столь же стремительным ввиду малого числа потоков. Вот как-то так, друзья. Вот чем хотел с вами поделиться, тем поделился. А если данное видео вызвало у вас ностальгию, то не забудьте нажать на лайк, подписаться на канал, благодарить автора. Впереди еще много чего интересного. А с вами, как всегда, был Белыч. Делитесь в комментариях своими воспоминаниями, своими предыдущими процессорами или нынешними. Всем еще раз спасибо и удачи вам, друзья!